Каждую секунду в мире умирают три человека. Смерть не жалеет никого. Как сказал однажды великий проповедник Билли Грэм, все мы стоим сегодня на очереди перед смертью. Никогда не было и не будет вакцины от смерти. Никогда человек не сможет избавиться от болезней. Никогда человек не почувствует радости бытия и жизни. Если только не познает, в чем смысл жизни. Великие мыслители древности задавались этим вопросом, и все было напрасно. Неужели смысл жизни для каждого свой? Неужели человек может определить, что приносит ему радость? Если вы скажете «да», то я вас разочарую. Такие иллюзии быстро исчезают, как только человек встречается с неизлечимыми болезнями, пока не наступит рак или пока человек не попадет в аварию, пока ребенок не умрет или не станет инвалидом на всю жизнь. И почему-то люди все еще верят, что они могут определить счастье, могут определить сами по себе смысл жизни. Клайв Льюис однажды сказал, «Не позволяй своему счастью зависеть от чего-то, что ты можешь потерять». А в этом мире мы можем потерять абсолютно все. Потому что мы не можем контролировать абсолютно все. Я могу попасть в аварию и умереть. Пьяный мужчина, 40 лет, напился на своем день рождения и не заметил человек. А в чем твое счастье? А в чем твой смысл жизни? И важно ли это? Если мы говорим, что счастье для нас не имеет смысла, мы обманываем самих себя. В каждом из нас заложен этот поиск, и мы не можем от него избавиться. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Женщина-самарянка говорит ему, как ты будучи иудеей просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи самарянами не сообщаются. Иисус же сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, во вожажду опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечно». Что это за источник воды, текущей в жизнь вечно? Это счастье, которое дается на этой земле и продолжается после смерти. Это сам Иисус Христос. Иисус же сказал им, Яйс хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Реальность, в которой мы живем сегодня, не дает никакой нам надежды. Болезни, страдания, горе, убийства, войны. В мире сегодня бессмертное количество религий, и только Христос, только христианство, только Его Слово дает нам полную картину того, откуда мы появились в этом мире. Почему существуют болезни? И, наконец, почему умирают люди? Второй закон термодинамики гласит, что все в этом мире движется к хаосу, к беспорядку. И явно, что тот, кто создал эту землю и этот удивительный порядок, допустил, чтобы все это случилось. Более того, Библия гласит, что Бог проклял эту землю. Бог проклял людей за непослушание, за грех. Да, за то, что мы грешим, Бог нас проклял. В Библии сказано, что никто не может увидеть человека и при этом остаться в живых. Бог отошел, он скрылся, потому что наши дела стали Богу мерзкими. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Дорогие друзья, мы прогневали Бога, мы его разгневили. Нашими нечестными и ложными делами. Чем мы отплатим Богу? Ничем. Наш грех так велик. Нужна совершенная жертва, совершенная оплата. И это... Жертва есть сам Иисус Христос. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Библия говорит нам, что до того, как мы согрешили, мы имели это счастье. И этим счастьем был сам Бог. Но с грехопадением мы потеряли это счастье. Но пришел Христос и открыл нам доступ к этому счастью. Я Язнь – дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет, то есть счастье найдет. Язнь – пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И нет ником ином спасения, ибо нет другого имени под нимом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, Божий гнев никуда не делся. Библия говорит, что те, кто продолжают жить в своих грехах и отвергают истинный путь спасения в Иисусе Христе, те будут наказаны. И наказание – это вечная жизнь в отчуждении от Бога, более того, во мраке и страданиях. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Не думайте, что в этом мире будет экономический рост и процветание. Бог поставил пределы жизни человека на этой земле. Придет же день Господень, как тать, ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят. А для тех, кто хочет спастись от гнева Божия, Бог говорит, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». А что есть вера? Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. С детства мы научены, что в розетке есть ток, и мы поверили в это. И каждый из нас пальцы в розетку не ставит. Так же и с Богом. Если мы верим, что Бог есть, мы должны поверить в Его Слово. Другими словами, это покаяние. Это раскаяние за то, что мы сделали, за то, что мы согрешили против Бога. Мы должны перестать грешить, и мы должны обратиться в сторону Бога. Итак, оставляя времена неведения, Бог но не повелевает людям всем повсюду покаяться. Бог требует покаяния, искреннего раскаяния. Бог требует, чтобы мы оставили свою прошлую жизнь, эгоистическую жизнь. Жизнь, в которой, в центре которого стояли именно мы сами. В этом мире есть всего лишь два пути. Есть широкий путь и есть узкий путь. Широкий путь ведет в ад. Широкий путь – это путь наслаждений. Это путь, на котором нет никаких запретов. Есть узкий путь, который ведет в рай ведет вечную жизнь. Выбирая между этими двумя путями, Бог говорит, выбери вечную жизнь с Богом, выбери рай. Наши грехи слишком дорого обошлись Богу, ибо совершенный Бог послал Сына Своего, Единородного Иисуса Христа, чтобы спасти нас, грешных людей. Осознание а этого должно привести нас к полной капитуляции перед Ним и служению Ему. Эти маленькие размышления сегодня надеюсь коснутся, ваших сердец, и вы задумаетесь со своей жизни и о том, для чего вы живете, кому вы служите и чем наполнено ваше сердце. Живите для Бога, и Бог однажды подарит вам новую жизнь, совершенную жизнь, жизнь, полную любви и радости в нем.